Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Стрелец на октябрь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака зодиака. Начнем мы с планеты Марс, ведь именно Марс отвечает за нашу энергию, активность и. Марс в октябре будет ретроградным. Все это время он будет находиться в вашем пятом секторе, который отвечает за детей, хобби, романтические приключения, новые знакомства. Поэтому Марс может давать вам э, ностальгию по прошлым отношениям, может давать желание возобновить прошлые отношения, или это может быть какой-то откат в отношениях. В целом, э, Марс в Пятом доме ретроградный — это не самое благоприятное время для того, чтобы завязывать новые романтические связи. Но это период, который можно использовать для того, чтобы возобновить тренировки в спортзале, вернуться к тому хобби, которое вас раньше очень сильно увлекало. Это хороший период для того, чтобы больше времени и внимания уделять вашим детям. Кстати, ретроградный Марс в Пятом доме может обозначать то, что в жизни ваших детей будет происходить какой-то важный период. Возможно, они с головой идут в работу или будут активно тратить энергию на достижение какой-то цели, на получение важного результата. В целом, это на самом деле очень интересный период, и октябрь может принести вам возможность погрузиться в свои эмоции, чувства, лучше понять э, в свою природу, понять, как вы чувствуете, что вам приносит радость, э, с какими людьми вам приятно и интересно проводить время, а кто вам совершенно не подходит. 1 числа будет полнолуние вовне в вашем пятом доме и полнолуние в сочетании с ретроградным Марсом может сфокусировать ваше внимание опять-таки на теме детей, творчества, хобби. Если вы ставите за цель забеременеть, иметь ребенка, то данное полнолуние может еще больше сконцентрировать на этом ваше внимание. В целом это период, когда вы можете получить результат по итогам вашей творческой деятельности. Это может быть результат в отношениях, это может быть результат в вашем личном деле и как следствие новые идеи и новые возможности для роста. Со 2 по 28 число Венера будет находиться в знаке Дева в вашем десятом доме. Венера — это планета, которая отвечает за финансы, любовь, отношения и за удовольствие и развлечения. Венера находится в октябре месяце, в очень рациональном знаке. Поэтому вы будете направлять свою энергию на то, чтобы достигать вполне ощутимых результатов в работе, в финансовом плане. Это хороший месяц для того, чтобы улучшить ваше финансовое положение, навести порядок в ваших финансах. Это хороший месяц для того, чтобы навести порядок в отношениях, разобраться опять-таки с вашим истинным отношением к тому или иному человеку. Венера по Десятому Дому также может говорить о том, что вы можете почувствовать заботу, поддержку со стороны какого-то важного для вас человека. Это может быть даже получение подарков или то, что вы будете скажем так, получать поддержку именно в плане карьерного продвижения. 4 числа Плутон разворачивается в прямое движение в вашем секторе финансов. И Плутон — это планета, которая связана с совсем большим и массовым. Поэтому Плутон часто связывают с кредитами, банковскими делами. И в начале октября в вашей жизни может произойти важная ситуация, связанная именно с деньгами. Это может быть получение возврата долга, это может быть период, когда вам нужно будет решить важную финансовую ситуацию в вашей жизни. Плутон часто дает стрессовые ситуации, которые заставляют нас меняться, и не исключено, что в начале месяца вы поймете, что вам нужно что-то менять в вашем отношении к деньгам. 6 числа Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, которые находятся на вашей оси взаимоотношений. Поэтому этот день может принести новые возможности, связанные с вашим окружением и взаимодействием с какими-то конкретными людьми. Это может быть интересное предложение, это может быть какая-то возможность, которая откроется перед вами через другого человека. 7 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану, и повтор этого аспекта будет 20 числа. Будет затронут ваш сектор работы и здоровья, поэтому в эти дни ваше самочувствие может быть нестабильным, и оно будет сильно зависеть от вашего... Эмоционального состояния и от разговоров и мыслей, которые будут в эти дни. Старайтесь важные дела на 7 и 20 число не планировать, особенно если они связаны с поездками и переговорами. С 9 по 15 число очень активное время и напряженное в том числе. Так как ретроградный Марс будет находиться в противостоянии солнцем, и к тому же он будет еще делать квадратуру в знак Козерог, поэтому. На первый план могут выйти вопросы, связанные с Вашими детьми или возлюбленными, или темой отдыха, отпуска. Но в целом середина месяца не подходит для отдыха. И будет идти квадратура в Ваш второй дом. То есть могут быть финансовые траты в этот период на детей или на возлюбленных. Это может быть желание помочь кому-то или даже необходимость помочь кому-то финансово. То есть в целом середина месяца может принести как эмоциональные ситуации, так и ситуации, которые будут давать финансовые траты. На фоне этой картины 12 число кажется достаточно приятным днем, так как Меркурий будет в хорошем аспекте к Венере, этот день может принести приятный разговор или интересную возможность. 12 числа Юпитер будет в благоприятном аспекте к Нептуну. Речь идет о медленных планетах, и они взаимодействуют между собой в течение всего 20 -го года и 12 октября будет последний их точный аспект, и ближайшие несколько лет это не будет повторяться. И Юпитер, и Нептун — это планеты, которые управляют вашим знаком. Поэтому, безусловно, данный аспект поможет вам почувствовать поддержку, внутреннюю силу, извлечь что-то положительное из ситуации, которая сложится в семье. Это может говорить о помощи кого-то из членов вашей семьи, финансовой в том числе. В целом это очень хороший аспект для того, чтобы почувствовать, что вы не одни и что вы не безразличны окружающим. То есть это аспект такого единения с очень близкими людьми. 14 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 3 ноября. Развернется он в вашем 12 доме, и поэтому разворот может сопровождаться какими-то тайнами или информации, которую вы будете оставлять при себе. Это период, когда вы можете быть втянуты в ситуации, которые требуют какой-то секретности или конфиденциальности. В целом это может просто обозначать то, что вы захотите отдохнуть от каких-то разговоров или разобраться по-тихому с какой-то ситуацией, также этот разворот может принести необходимость решать какие-то бумажные дела, запутанные, и возвращаться к прошлым вопросам, которые вы не решили до конца. 16 числа будет новолуние в весах в вашем 11 доме. Новолуние это всегда хорошо, это возможность открыть новую страницу в вашей жизни, и данное новолуние поможет вам увидеть новые перспективы, оно поможет нарисовать картину будущего и не без помощи еще одного человека. В целом, весы ⁇ это партнерский знак, поэтому данная новолуния поможет вам найти единомышленника, человека, который вас сможет поддержать, который сможет разделить с вами какой-то важный момент в вашей жизни. В целом, 11 сектор отвечает за единомышленников, группу, коллектив. Поэтому, безусловно, данная новолуния даст вам желание выйти в свет, больше общаться и больше взаимодействовать с людьми. С 19 по 24 число очень благоприятный для вас период именно в финансовом плане. Венера будет в благоприятном аспекте к Плутону, Юпитеру и Сатурну и будет затронут ваш сектор финансов и 10 дом карьеры и больших достижений. Поэтому данный период действительно может принести подарок в вашу жизнь. Это какой-то прорыв в финансовом плане. И в то же время в личной жизни также могут происходить важные перемены, положительные. Главное опять-таки подходить к решению финансовых вопросов и вопросов, связанных с личной жизнью, рационально. 21 числа Лилит переходит в Телец на 9 месяцев, ваш 6 сектор работы и здоровьем. И я сниму об этом отдельное видео и также обозначу важные периоды, связанные с прохождением лилит по Тельцу. 22 числа Солнце переходит в Скорпион, и 25-го оно соединится с ретроградным Меркурием в вашем 12 секторе. Это очень важный для вас промежуток времени с 22 по 25 число. Прояснится какая-то ситуация. Это возможность лучше понять себя и то, что происходит в вашей жизни. Это возможность вырасти через какую-то ситуацию, сделать правильные выводы, что-то отпустить и пойти дальше. Это... Хороший такой момент, который поможет расставить все точки над «и». С 28 октября по 10 ноября Меркурий будет находиться опять в знаке Весы, так как он в ходе ретроградного движения возвращается в этот знак, в ваш 11 дом. И это может дать необходимость решать какие-то вопросы внутри вашего коллектива, с вашими друзьями. Это необходимость корректировать какие-то цели и планы или некоторые отстрочки в достижении результата в каком-то деле. В целом, Меркурий в одиннадцатом доме может принести вам возможность отдохнуть, развеяться и почувствовать разрядку. 31 числа будет полнолуние в знаке Телец, и оно произойдет в соединении с Ураном в вашем шестом секторе работы и здоровья. Это будет третья лунация в октябре месяце, так что октябрь не заставит нас скучать. И м -м, данное полнолуние высветит важные моменты, связанные с работой, вашим самочувствием. И на самом деле это… 31 числа будет полнолуние в знаке телец и оно будет в соединении с ураном в вашем шестом доме. Это третья лунация, которая произойдет в октябре месяце октябрь не даст скучать это на самом деле несмотря на многие тенденции достаточно динамичный месяц, который принесет много выводов и результатов. И данное полнолуние высветит ситуации связанные с работой и здоровьем. И на самом деле по данному полнолунию хорошо обследовать свой организм, сдавать анализы, обращать внимание на самочувствие. Ну и, конечно же, решать важные вопросы с вашей работой. Помним, что полнолуние в соединении с ураном, поэтому ситуации вблизи этого полнолуния могут иметь неожиданный характер. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным.